Mm-hmm. Словно, как я вас оскорбили. Общество, Процитируйте дословно. Все, давайте закончим. Вместо вот это того, это. чтобы заниматься пустословством. Так, еще раз. Вы... Процитируйте, дамочка. Да все, оставьте женщину в покое. Оставьте. Если... Она На мне что, -то, что обвинила, что я еще ее раз, оскорбил. Если вы обзывал. Если вы еще что-то хотите, вызывая полицию, пускай она приезжает. Да Можно я сам решу. Вызывайте полицию, пускай она приезжает и все. мешает, мешает работать за продажей. Отойдите на Отойдите, отойдите. отойдите, отойдите. Дистанции соблюдайте. Соблюдайте дистанцию. раз, вам говорю, соблюдайте дистанцию. Я не покупатель, соблюдайте дистанцию. Соблюдайте дистанцию. Руку уберите от меня. соблюдайте дистанцию. Руку уберите от моей видеокамеры. Вот, вот, вот, соблюдайте дистанцию. Это моя собственность. Вот, вот вам сказано что... Это моя собственность. Ну, вот. Ты её сейчас трогаешь Не надо тыкать мне. Уважение Нет. заслужить вот. сначала. Не надо. А, у меня вопрос по факту продажи реали... просрочных продуктов. Можем принять ваше обращение. Так мне нужно, чтобы вы устранили. В течение какого времени это может быть реализовано? Ответ на обращение в течение трех дней. Так просроченные продукты сейчас продаются. Причем здесь ценник. Ценник я вижу, что он крупными цифрами, большим, это большой ценник. А там было все мед. Это, вообще, просто... что я вам объясняю? Это так а продукта что до сих пор будет продаваться? Если продукт я повторяю еще раз, продаваться. А может быть вы сейчас как-то свяжетесь с управляющим магазином или заместителем управляющего магазина, который сейчас стоит на кассовой зоне, и скажете, убрать может быть продукт? Мы решим данную ситуацию. Продукт я сейчас могу... реализовывается. Продукт сейчас реализовывается или мне вызвать сотрудников полиции для составления административного правонарушения? Это ваше решение. Так у вас будет проблемы с Роспотребнадзором тогда? Я это думаю, что, я наверное, это лучше решить до, до, до, до э, Роспотребнадзора. Правильно? Я считаю, это делать так. По данному вопросу ответ не предоставляется. Это была дата цинника, а не дата производства. В смысле? Данный продукт не является просроченным. Это была дата цинника, а не дата производства. Вы сейчас изменять делаете дурака? Ну, я вам уже. Я, я у помню. вас конкретный вопрос задал. Вы сейчас изменять дурака делаете? Нет, я вам объясняю, что. Я у вас конкретно задаю вопрос. Вы из меня дурака делаете, покупателя? К сожалению, буду вынужден прекратить разговор. Я буду спрашивать не короче вопрос. Правильно, потому что это вы из меня сделаете дурака сейчас. Поэтому я задаю этот вопрос. Вы считаете, что я свинья? Ну, я вы ответьте на вопрос. Я покупатели для вас свиньи? Находимся мы... Не скажете, какой здесь адрес? Улица Саушкина дом... четыре, наверное, не знаю. С, да, 120, улица Саушкина дом 124. верно да уточните, пожалуйста какой продукт слушайте ну вот на самом деле я уже устал это объяснять какой продукт вот честно вы поход делать считаете из покупателей из свиней дорогие друзья я так думаю Мы алло я вас слушаю да, уточните, пожалуйста, Авокадо. Как продукт Авокадо за девяносто да, рублей. И какое, какая дата производства и какой срок хранения могли бы уточнить? По паспорту производителя заявлено девятнадцатое, ноль седьмое, две тысячи двадцатый год. Срок годности пятнадцать суток. делает так а в чем собственно проблема то проблема в просроченных продуктах ну так ну, когда полицию там роспотребнадзор mm -hmm. так они один... не хотят их yeah. утилизировать звоните в полицию вызывайте пускают выезжают составляют но людей тут не надо оскорблять и, и он хочется... что оскорбил как я оскорбил Процитируйте дословно. Каждый, Процитируйте дословно, как вас оскорбили. Процитируйте дословно. Все, давайте закончим. Вместо вот того, вот... чтобы заниматься пустословством. Так, еще раз. Вы... Процитируйте, дамочка. Да все, оставьте ее женщину в покое. Оставьте. Не оставлю, если... она мне то, то, что обвинила, что я еще ее раз, оскорбил. если вы. Обзывал. Если вы еще что-то хотите, вызываем полицию, и пускай нас все а Можно я сам решу, что я буду делать? Вызывайте полицию, пускай она приезжает, и вот все, все это будет уже попрощаться. Через 112. Прощай, попрощай. Мешает работе. За продажу. Вызывайте полицию. Я это... не хочу полночь. А не будете полностью. здесь? Вызывайте полиции. Отойдите на меня на полтора. Минуты. Отойдите, отойдите. Дистанцию соблюдайте. С соблюдайте дистанцию, молодой человек. Соблюдайте. Еще раз вам говорю, соблюдайте дистанцию. Я не покупатель, соблюдайте дистанцию. Соблюдайте дистанцию. Руку берите от меня видеокамера. Соблюдайте дистанцию. Руку берите от моей видеокамеры. Это моя собственность. Вот, вам сказано. Это моя собственность. Ты ее сейчас трогаешь. Не надо тыкать Уважение заслужи сначала. Не надо тыкать. Уважение ты. заслужи, чтоб не тыкались, трогает Трогать мою собственность еще ну, хоть ну, чтобы на него на вы тут да, обращались. Дали, что ли? Дальше что? Что еще дальше? Ничего. Ну и все, и идти. Не да, трогай чужую собственность, понятно? Надо, Это хам... уголовная статья, хам... особенно для тебя. Хорошо. Все. Представься. Все я вам Представься я еще раз вам говорю. Представься еще раз вам говорю. Что, что вы еще хотите? Доверение. Еще раз говорю. Удостоверение в развернутом виде. Да, еще что. Не мешайте работе. Удостоверение. Не мешайте работе. дистанцию Удостоверение в развернутом виде. Я пока к вам ничего не предъявлял. Вы Я закон устал? вообще о чем-то знаете. Да? да? да. Похуй дело плохо их читали Что хотите? Что вы хотите? Удостоверение ваше. Ваш документ. Вы кто? Сотрудник а полиции, кто? что? А вы кто? Я покупатель в этом магазине. Покупайте, не мешайте работать. Я сам разберу, что мне работаете. делать. Я, я сам разберу, что сам мне разберусь. делать. Я сам разберусь. Удостоверение ваше. Еще раз не Удостоверение ваше будет написано заявление на вас лишите, и жалобу. Идите, вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Удостоверение полицию. Я сказал. Ты что сказал? Ты что мне не сказал? Ну кто? Я покупатель. Ну и чем мне а три? ты нарушитель. Торговщь мою собственную. Да. Какую? Да. какую? какую? Видеокамеру. Какую? Вот она. эту. Ты уже её трогал. Ну, вот, да. Удостоверение <плодит> свое. Мне тоже камеру. Удостоверение. В развернутом виде. Еще раз вам говорю, нарушайте общественный порядок. Если вы кто-то хотите, вызывайте полицию. Это ты закон не нарушай, и не ты трогай чужую собственную. Тыкать мне не надо. Заслужи, а чтоб ничего, тебе раз, не тыкали. И, и не надо тут. Ты заслужи да, сначала, чтобы не да, да, если да, ты. Если бы ты не да, трогал да, мою собственность, да, я бы тебе да, обращался да, на вы. Да, а поскольку да, я тронул мою собственность, да, ты. Да, да. Хамло. Хамло. Хамло это ты. Трогаешь чужую собственность, что не твоими руками куплено, не тебе принадлежит. Так, Еще раз вам объясняю. Полицию не будете вызывать, я так понимаю. Мне то зачем? Дали. Пускай вы не вызывают, вы если хотите, хотят. Дали, я так что по легче, да? Пускай вызывают. Так, да, ну хорошо, подождем. А ты удостоверение покажи свое. Я пока вам требований никаких не Женщина, я не к вам обращаюсь. Я не к вам обращаюсь. Я не к вам обращаюсь. Вы ГБР? ГБР? Люди вы ГБР? ГБР? ГБР? Я вообще Вы сотрудник ГБР? ГБР? ГБР? Все, ясно. Да, просто человек на Удостоверение ну, в, расч... в развернутом виде. Да нет. мне не нужно твои ну требования. Ты закон отчет знаешь. знаешь? Знаю, знаю. Плохо ты знаешь. А вы обязаны предоставить порядок. по первому требованию. Ещё раз. Гражданина, свое Кому? удостоверение. Не. не должен Обязан. Я никому ничего, Я никому ничего не должен. Все. Ты обязан это сделать. Вот. Ну, пишите жалобу. пишите жалобу. Если ты росгвардейца. Ой, не росгвардейца, пишите. а Ещё раз говорю, пишите жалобу. Я вам сказал, вызывайте полицию. Вы не ходите. Мне Значит, она нужна. Вы... Вы конкретно кон на кон кон конфликт идете, вот и все. Это ты идешь не на не конкретный кон кон конфликт? Да, это, понятно, что да, это вот, как бы вот, уже модники. клиника. Да, снимай, да, снимай. Да. Подождём. Подождём. Ты мне хайп сделал как раз, хайпанул. Ну, вот, да, я понял тебя. Нет, ну понятно. Неадекватно. Сотрудники что, все такие неадекватные? Неадекватные. Неадекват, неадекват. неадекват. Бросаются на чужие собственные. Да, да и что, что я тебе Если не бросался, бы уже лежал, наверное. Да? А Ты так имеешь не право не применять не физическую не силу? Пока нет. Нет? Да ты вообще не имеешь права этого делать. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим. Отличие от тебя законы знают. Да, да. Да.